Если к чаю хочется приготовить что-то сладкое и вкусное, тогда стоит остановить внимание на этом рецепте. Приготовить чак-чак просто, правда по времени не совсем быстро, но результат стоит того. Так как чак-чак получается довольно сладким, подавать к столу его лучше всего с чаем без добавления в него сахара. Также отменно он будет сочетаться с молоком. Кстати, дрожжи в тесто стоит добавлять обязательно только быстродействующие. Мюки потребуется, возможно, немного больше или меньше. Досмотришь им вида, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты. В миске взбейте куриные яйца солью. Влейте воду и всыпьте стакан муки высшего сорта, немного все перемешайте. Влейте воду. Подписавшимся больше вкусностей. Добавьте остальную муку, перемешайте, затем всыпьте быстродействующие дрожжи, замесите тесто. Переложите готовое тесто на силиконовый коврик и раскатайте его в тонкий пласт. Нарежьте его на тонкие полоски, а их на кусочки. В растительном масле обжарьте до золотистого цвета частями все кусочки теста ковшики соедините мед и сахар на огне проварите массу в течение 1 минуты влейте подготовленный медовый сироп в миску с чак-чаком хорошо все перемешайте выложите горкой чак-чак на красивое блюдо отправьте его в холодильник на час затем подайте его к столу подписывайтесь комментируйте ставьте лайк или дизлайк нам понадобится Яйцо куриное – 2 штуки, вода – 50 мл, соль – 1 щепотка, сахар – 2 столовые ложки, мед – 3 столовые ложки, дрожжи сухие – 0,5 чайных ложки, масло растительное – 200 мл, мюка – 150-200 грамм. Количество порций – 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Удачного дня!